Hi guys, welcome back to Joundis Placid Reaction. First video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Private and splash at all Russian friends. How are you all guys? Have you doing well and amazing? And the title of this video, as you can see on my thumbnail, I'm so excited with this one because this is just an interview with Putin to the US journalist. Entitled You Are a Delusional Putin destroyed a stupid US journalist. Oh my god. And credit to the owner also with the video too.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 Let's get to it. Enjoy. Россия использует энергию как оружие. Вот, вот это и есть как раз политически мотивированная болтовня, которая не имеет под собой никаких оснований что касается использования энергетики в, в, в качестве какого-то какого оружия. Смотрите, что происходит сейчас. Европа добывает примерно 54 кубических метров газа в год. Добыча падает и в Великобритании, и в Нидерландах, и в Норвегии. И будет падать дальше, судя по всему. Только один Газпров, «Газпром» производит свыше 500 миллиардов кубических метров газа. И добыча растет, И будет расти дальше. Потому что запасы только одного «Газпрома» свыше 35 триллионов кубических метров газа. И вообще, если так посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный планетарный характер. Хочу обратить ваше внимание и на другое обстоятельство, что поставки, скажем, американского СПГ уплыли из Европы в Азию, когда сложилась соответствующая ценовая конъюнктура. Из, из всего объема выпадающих объемок поставок СПГ на э, европейский рынок, а выпадающий объем свыше 14 миллиардов кубических метров газа, ну, в пересчете на, на газ в СПГ я имею в виду половина примерно недопоставлена э, операторами США так кто использует э, вот эти энергетические инструменты Still, в like, каких-то своих целях мы или кто-то другой assume, мы like увеличиваем this. а партнеры э, из других стран в том числе и США уменьшают поставки в Европу это вещи открытые Нужно только заглянуть в интернет. Там все есть. Right. А вы говорите uh, в обвинениях uh, России uh, по использованию энергоресурсов в качестве оружия. Это полный чушь, that's not, that's бред, политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего uh, серьезного, ни, никаких оснований. When the European benchmark... И сейчас э, европейский э, газовый пределы на 60%, и э, сейчас мы увидели глобальное повышение цен. И как вы можете заставить Европу проверить в то, что вы надежный газовый партнер, когда вы не поставляете эту энергию по газопроводам? Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тоже совершенно другое. Я как будто не слышала, что я сказал. Я сейчас повторю вам еще раз. вы вы не поставляете газ в Европу по газопроводам. Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемые коллеги, и всех, кто питается информация из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу, Газпром на 10 процентов. В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15 процентов и по, э, по газопроводам увеличили вот на 10 процентов. И СПГ до 13 процентов догнали. Мы увеличиваем, не сокращаем, а увеличиваем поставки. А другие, а другие поставщики сократили на 14 миллиардов кубических метров. Из них половина сокращения Мол, приходится на поставщиков США. Ну разве я не, что-то непонятное сказал? Россия, Вы меня услышали, мягко, У увелич ув увеличиваем. А, а если нас просят увеличить еще? Мы готовы увеличить еще. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнеры. Нет ни одного отказа, right. ни одного, причем мы увеличиваем и по, uh, по uh, направлению Турции, по голубому потоку, в хорошем смысле этого слова, put it's, put it's, like, по голубому потоку. По турецкому потоку, увеличиваем это, эти поставки в, uh, на Балканы, сейчас по пошли через турецкий поток увеличиваем по имеющимся маршрутам. Мы даже увеличили через поставки через ГТС Украины. Увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Но там больше увеличивать то нельзя. Нам все намекают увеличьте еще через поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там можно, если давление увеличить, оно лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута. Там 80% износа оборудования. Свыше 80%. Никто ничего не хочет слушать и слышать. Все только настроены обвинять в чем-то Россию. They, Они это кто? Европейские партнеры, кто-то еще? Эта девушка они Суан. могут быть в Европе, yes, могут быть God's деньги, God's в других странах мира. <coughs> okay, Хорошо, объясните, пожалуйста. Рынки пытаются добиться какой-то стабильности. Говорите ли вы, что вы Можете нарастить на 15 процентов еще поставки, потому что согласно Международному энергетическому агентству рост поставок на 15 процентов может успокоить рынки. Я же сказал, мы уже увеличили на 15 Вот сейчас за 9 месяцев текущего года поставки газа в Европу увеличились на 15 процентов. Проблема ведь не в нас, проблема в самих европейцах. Они не закачали вовремя… Ну, во-первых, ветрики не работают, не работали зим, э, летом. Ну, это известная тема, да? Значит, ну, ничего не поделаешь, такая погода была. Не закачали вовремя нужный объем в свои подземные хранилища. На 75% там закачка только осуществлена. Это очень мало. Все это понимают, все это видят. Сократились поставки из других регионов, в Европу, в том числе из США. Мы увеличили, США сократили. И, конечно, все это вызвало панику. Вот это вызвало панику. Значит, Часть энергоресурсов, часть газа хранится в украинских подземных хранилищах в ПХГ. Там, ну, примерно, там, я могу ошибаться, таких данных точно нет, но примерно 18 миллиардов кубических метров газа, чуть побольше, закачано в ПХГ Украины. Но значительный объем из этого из этого закачанного ресурса принадлежит не, не украинским операторам, а, а европейским и частным и другим. Но, но мы-то знаем, да и наши партнеры западные знают, что такое происходит в энергетике Украины сегодня. Они возьмут и мы в 2008 году не могли поднять имеющийся там газ, наш, российский. Ничего, кризис, из-за чего начался энергетический yeah. у нас в 2008 I году с Украины. Мы требовали, чтобы нам газ нашу отдали, не отдают, они сами начали его потреблять и я знаю, что газ будет will be an always an issue in every part in the world, especially today of the pandemic, that the gas price hike was increasing it was like too bad at the question. This uh journalist show at Putin accusing of such country like uh energy you've been using as a The way how he just answered the question is true and smart and brilliant. He did an amazing job answering that question in accordance of what the issue was and he laid his cards and that's amazing. As he's been always brilliant. He's the person who will answer question in their indirect manners in such a way that people can understand. And I applaud and salute to Vladimir Putin that he's always been there. In every issues in Russia or in the world, he knows and he understand with it and he can answer like back and forth with it. And thank you so much. I hope guys you enjoyed watching with this one. And I really want to hear also with you what are your thoughts with regards to this video at the comment section because there are a lot of questions that uh this journalist throw at Vladimir Putin. But I was thrown with that one that don't accuse someone like don't.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 Thank you so much, Prevet, and especially to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. We all have a life. God bless you, and see you in my next video.